Всем привет, сегодня у нас в гостях Рустам, он строитель, и у него есть очень интересная тема, я поэтому ее пригласил. Это вот методика расчета сметы. Очень частая проблема для дизайнеров, когда ты пытаешься найти себе строителя, а все строители уходят там на месяц, на неделю, в лучшем случае, да, и потом присылают тебе непонятную смету, не такую подробную, где тебе еще надо догадываться, там, что имеет в виду, пытаться как-то найти правильную часть. Там мы познакомились, и он показал очень интересную методику, где может посчитать точную смету, там, в пределах 10-15% чтобы можно было отдать дизайнеру по дизайн-проекту, кстати, для того, чтобы клиент быстро-быстро и точно увидел эту смету и вообще понять, принципиально мы работаем или нет. И об этом сегодня мы поговорим как раз с Рустамом. Расскажи, пожалуйста, немножко про себя, про свою может, технологию. Всем привет, меня зовут Рустам. Занимаюсь я ремонтом-отделкой, работаю с дизайнерами для дизайнеров. Ну и по рекомендации э, дизайнеров. Э, есть опыт, 9 лет реализации проектов, знаю множество современных э, решений, э, слежу за технологиями, э, чтобы не отставать. Соответственно, так же, как и многие э, те, кто находится в клубе, я систематизирую свои э, знания и свой бизнес. Расскажи вот эту технологию, то, вот что я показывал, для того, чтобы... Получить такую смету, это общая смета, я вижу, вот по проекту у тебя посчитано, сколько тут метров. Стоимость там получается 4 миллиона. Как ты к ней пришел, да, почему ты решил ее делать и как нам помогать дизайнерам? Ну, если вкратце как я пришел к этому, то исходя из своего опыта, собирая множество, скажем так, болей, дизайнеров. какие вот, какие боли дизайнеров? Основная боль, это, конечно же, то, что многие строители, а в том числе и я, был таким долго считают сметы Долго считают сметы, потому что нет системы в просчетах и нет опыта, нет понимания и нет того что вот эти все кусочки, которые я назвал, они не соединены в одну картину. А что за кусочки то есть ну, под кусочком мы что понимаем то есть вот как я вижу да, у тебя есть пол, потолок, там окна сложное решение кстати как ты учитываешь или не учитываешь. Да, и сложные решения учитываются. Ну, Узлы какие-то. Здесь, конечно, два элемента важных. Это первый опыт, обязательно нужен быть. Проект и системное мышление, системный подход. Можно без проблем формировать вот такую вот смету в течение двух часов и быстро дать результат дизайнеру, чтобы он мог посмотреть, какой бюджет понадобится для реализации его проекта и быстро дать оценку своему заказчику. Какой конкретно бюджет понадобится на весь ремонт? На работы и на черновые материалы. В принципе, вот этот вот расчет, экспресс-расчет, предварительная экспресс-смета, она и дает такое понимание. Как ты читаешь по проекту? Вот у тебя идет проект, да, ты его разворачиваешь, смотришь быстренько, какие у тебя позиции основные. Мы представляем дизайн как на четыре основные категории, его делим Первое это техническая часть, она делится на две части. Это сама весь технический дизайн и инженерка. А что такое технический дизайн? Ну, технический дизайн это все, все планы перепланировок, расстановки мебели, привязки различные. Третий – это соответственно визуализация, четвертое это комплектация. А второй еще я упустил. Технический дизайн и инженерка это все как в техническую входит часть. Третье это визуализация, четвертое получается комплектация. Дизайн они сами по себе разные бывают. Но суть их структуры, их содержание, в принципе, везде практически одинаковые. То есть оформленные альбомы могут быть по-разному, да но все эти разделы все равно есть, и твоя задача как можно быстрее найти, идентифицировать mm -hmm. и посчитать там, смету по... Да, параметрам. и исходя из абстрактного понимания вот этих четырех разделов, на которые мы в своей системе делим дизайн, мы можем быстро прикинуть, какая примерно стоимость будет на работу и на материалы. То есть мы берем, например, первый пункт визуализация мы просматриваем и мы уже видим конечный итог. то есть мы изначально когда начинаем общаться с дизайнером мы уже знаем в каком состоянии объект это новостройка либо вторичка то есть мы уже знаем первое состояние объекта и по визуализации мы знаем второе состояние объекта и теперь наша задача исходя из оставшихся третьих, трех пунктов простроить вот этот вот мостик из состояния которым есть сейчас объект в состояние которое нужно его привести мы просматриваем визуализацию, мы понимаем, какая чистовая отделка. Далее переходим к техническому дизайну. Он делится, как я говорил, на две части: это чертежи и инженерка. Мы просматриваем, насколько сложны узлы, которые нужно развязать. Это инженерка, насколько сложные, будут ли там элементы умного дома или он вообще полностью будет напичкан умным домом, или это просто там, ну, несложная электрика, несложная сантехника, отопление, которое в один узел связывается. Какие конкретно материалы используют, потому что от этого тоже зависит, какую мы конкретно штукатурку будем использовать, там, декоративную, какими наслоениями, сколь, сколькими наслоениями, какую мы люстру будем использовать, это легкосборная установочная люстра, либо это сложносборные, которые, ну, у нас были такие моменты, когда у меня электрик, он затрачивал чуть больше полудня, даже день, на сборке двух люстр и четырех бра, ну, то есть там настолько мелкие детали, вот. поэтому мы просматриваем, какой сложный материал в своем, в своем сборе и какие спецмонтажи необходимы. И ты это все за два часа смотришь и можешь идентифицировать и учесть да без проблем э, исходя концентрированно посмотреть да все это дело да это несложно. Это, честно говоря это делается даже быстрее чем за два часа просто два часа берется как стандартный с тут... перекуром тут... <с> из кофе ну, ну, да. и зависит от того какая площадь то есть если до 100 квадратов там можно и за час за полтора управиться Если там до 300 квадратов за два часа если уже там свыше 300 квадратов объекты то тут соответственно ты сколько ни крути ну за два часа можно не то есть ключевые предложения да, и то, что, чем ты берешь, ты помогаешь дизайнерам максимально быстро получить информацию о смете да, и донести и заказчикам да, дать первое понимание вообще, во что выливается бюджет. Работаю я в основном с бизнес-классом. Вот. Также бывают экономы по старым рекомендациям. Но сейчас больше выхожу на бизнес-класс и стараюсь работать только с ними. Так же, как студии дизайна, строительная компания, она тоже ремонтная компания она тоже темно делится на определенные этапы. И, например, если взять чисто производство, то производство делится на 7 основных этапов. Если вкратце, вот эти вот 7 основных этапов, они делятся еще там на множество, 30-40, в зависимости от того, какой ремонт мы выполняем, 30-40 подэтапов. Вот эти подэтапы это ведут прорабы непосредственно. Но вот На приемку этих этапов непосредственно уже прихожу я, как технический надзор своей организации, прихожу и просматриваю, все ли правильно по моему стандарту проходит в этих производствах. Соответственно, конечно же, это поиск клиентов, формирование первичного предложения для своих партнеров-дизайнеров. Это тоже мой функционал. А уже более детально просчитывают это сметчики. А как ты работаешь с дизайнерами? Я так понял, тебя рекомендуют? Как вообще ты продвигаешься? но в большинстве случаев я продвигаюсь именно через дизайнеров. Это два способа. Это основные мои дизайнеры, с кем я соприкасаюсь, с кем я уже наработал. Потом от них рекомендации, то есть те дизайнеры, друзья, товарищи, с кем они уже работают, они меня рекомендуют. Либо сообщества, в которые я вступаю и начинаю работать, обучаюсь и так далее. Ну, вот эти вот три основных направления, в которых у меня происходит поиск моих клиентов и, в принципе, вся работа так и генерируется. Расскажи о каких-то самых основных моментах, 3-5, сколько вспомнишь, с которыми дизайнеры могут столкнуться да, в работе со строителями, может быть, недобросовестными, либо с клиентами, да, когда взаимоотношения как раз-таки настройки дизайнер-клиент и строитель могут накаляться, да, и как этого не допускать из, из практики? Ну, это вообще просто, потому что я сам через все это проходил и знаю, когда нет, системной, нет системного подхода. А что Про... ты подразумеваешь под системным подходом? Системный подход – это когда у тебя расписан, расписано все производство, если мы сейчас касаемся только ремонта. Да? Четыре основных направления. Это какое? Планирование, потом, соответственно, само производство, потом контроль за производством и сопровождение. Что входит? Планирует. Это понятное дело, то, что мы планируем производство. Что нужно подготовить, какие материалы именно для этого под этапа одного из 40. Потом само производство что должно в производстве происходить, по каким технологиям, соответственно, отслеживание этих технологий, чтобы они улучшались. Потому что, к примеру, раньше красили. Просто на штукатурку два раза зашпаклевали, зашкурили, покрасили. Сейчас же используют пеноблоки, гипсокартоны и так далее. Нужно армировать, нужно учитывать швы определенные для того, чтобы потом верхние и боковые стены не давили, не появлялись трещины, ну и так далее. За всем этим нужно отслеживать. Потом третье направление – это, соответственно, контроль. То есть должен быть прораб, который контролирует первые два направления и организовывает их. И четвертое – это сопровождение. То есть должен менеджер быть, который все это сопровождает, просматривает, записывает в определенный календарь ежедневно, какие вообще процессы происходят, чтобы в момент, когда, например, задержалась например, какой-то задержался материал или задержалась выплата там, я не знаю, или чтобы этого не происходило, мы заранее берем, э, смотрим на предыдущие объекты и потом эти э, точки соприкосновения мы отодвигаем. То есть, если, например, нам материал, если он находится в рамках СНГ и он нам нужен, э, и мы знаем, что он там в течение недели-двух к нам подъедет, то мы уже понимаем это, э, мы выставляем соответственно в графике такой, вот, что нам материал понадобится там через две недели, и мы заранее предупреждаем дизайнера и о болевых точках, которые происходят. Вот как раз-таки строители, когда несистемно подходят к своему, ну, к своей работе, то есть получается это около двух с половиной тысяч точек соприкосновения, а у несистемных строителей этих двух с половиной точек соприкосновения нету. Ну, как минимум у них там это либо на авось, либо как-то вроде интуитивно, как я раньше а это что делали. за две с половиной точки? Прораб должен изучить проект. Потом, второе, прораб должен заказать необходимый материал. Третье, прораб должен согласовать с мастерами дату выхода. Четвертое, ну и вот это вот все максимально пошагово, что он должен конкретно сделать. А менеджер, он контролирует, чтобы прораб это сделал. И тем самым это у нас как бы двойной контроль идет, чтобы вот эти вот как раз... А вот каждый шаг, это я и называю точкой. И вот чтобы эта каждая точка не терялась у нас, существует менеджер, который это контролирует. И в случае, если где-то мастера или прораб, условно говоря, буксуют, мы должны выяснить, по какой причине. Это по причине того, что у нас... Мастер что-то не так делает, прораб что-то не так делает, возможно, дизайнер где-то что-то не так сделал, возможно, материал не довез, возможно, там не вовремя выплачено было, и нам нужно на будущее сделать, поставить задачу, чтобы не получалось таких моментов. Вот. Ну и, в принципе, вот говорю же, вот эти, когда есть вот эти точки соприкосновений пошагово прописан весь процесс производства, то это дает картину целиком, полностью, и тем самым мы, соответственно, избегаем множество моментов, которые создаются у дизайнеров, да, у вас, со строителями, когда есть четкая системы и четкое понимание. Тогда этих не, а, недопониманий становится меньше. А когда как раз-таки нет этих точек соприкосновения и пошаговой инструкции в производстве, а, вот а, бывают как раз вот, недопонимания. Недопонимания бывают а, всегда еще на, на человеческой основе. Какой, допустим, дизайнер? Он mm -hmm. ведет авторский надзор, да, он там не сильно заинтересован там, условно, в результате он заинтересован, но ему, допустим, не заплатили за сопровождение, за комплектацию. Вот он делает э, выезд для того, чтобы посмотреть там, условно, что вы делаете. Mm -hmm. Вот, и как вы работаете вообще с дизайнерами? Как вы выстраиваете с, с ними взаимоотношения в разных случаях для разных дизайнеров? Есть какая-то основная стратегия, либо идея, как вы это разруливаете? Потому что правильно ты говоришь, что отношения, да, это очень важно, но как это вот на практике получается? Может, какой-то случай вспомнишь или что-то такое? Обязательно, в первую очередь, если какая-то ситуация создается конфликтная, нужно либо созвониться, либо... Ты можешь привести пример какой-нибудь? Мы с дизайнером, ну это было давно уже, где-то год назад поработаем, мы вели один объект, и у нас получилась такая ситуация, где дизайнер по своей, ну по своей причине, скажем так, не вовремя заказал этот материал. И получилось так: у нас график был простроен. То есть изначально, когда это я начинаю, да, Изначально, когда я простраиваю объект, я создаю график работ и предоставляю его заказчику и дизайнеру и я следую четко по этому графику и если у меня там и у меня учитывается есть один два три там до пяти дней если где-то у меня какие-то просадки материал не пришел там и так далее то это учитывается в графике. но когда у меня там до двух недель то это может поломать мой график потому что у меня ребята тоже, я их ставлю с одного, ну, это года, понятно, да, так, окей, okay. график поломался, Да, там... график поломался, и, получается, у нас создалась ситуация, при которой заказчик говорит, почему у нас просадка на три недели. Uh -huh. То есть, у меня создается ситуация, я могу заказчику сказать, что, блин, так и так, это дизайнер сделал, да, вот дизайнер мне вовремя не привезла инсталляцию, не привезла мне этот слив, трап для, ну, для сливного поддона, и поэтому мы инженерку не доделали, поэтому мы не залили стяжку. Но этого я не делаю, потому что в первую очередь дизайнер – это мой партнер, с которым я должен внутри решить все обстоятельства. И я, соответственно, звоню дизайнеру, мы встречаемся на объекте, обсуждаем. Она мне говорит, что да, заказчик ей выделил денежные средства, но по ее определенным причинам она не смогла вовремя закупить, а потом, из-за того, что она вовремя не закупилась, ей пришлось ждать еще две недели, пока приедет этот материал из стран СНГ. Вот. И получилось так, что я и не сказал плохо на дизайнера, и в то же время выявил, почему это произошло с ее стороны. Мы поставили процесс, в принципе, буквально там за неделю выправили. А клиенту поставили... как ответили? Клиенту я сказал, что хорошо, я уточню. Но когда он мне говорит, почему... Этот, простой там надо. Да, идее. почему простой. Ты говоришь, я сейчас выясню. Так выяснила дальше как. Здесь даже не то, что выясню. Я ему говорю, что есть определенные процессы, которые необходимо, соответственно, учитывать. И идут накладки. Это входит, вписан в график. А, но вот. в целом ты говоришь, что да, просадка есть, да, но все под контролем, не переживайте. Да, и я ему, нет, я ему не просто это говорю, я ему обосновываю то, что мы определенное количество времени, там, около, там, двух-трех недель мы минимум берем на то чтобы вот на такие моменты А и потом да. и, а потом я это говорю дизайнеру то что дружище ну, мы, больше мы не можем да, мы потеряли уже там полторы-две недели то есть у нас осталось но ну, максимум ага. там еще одна полтора, одна две недели не более вот, вот имей виду это вот и она уже начинает по-другому думать и действовать и соответственно на будущее она таких ситуаций не делает Плюс, я стараюсь, когда такие ситуации конфликтные, не то, что конфликтные, я даже не называю их конфликтными, потому что я сам человек максимально не конфликтный, я стараюсь, насколько это возможно, объективно подойти к ситуации и разобраться объективно. Сначала взять сторону дизайнера, потом мою сторону, потом из этой общей информации сформировать общую информацию, которая будет полезна нам обоим. И только исходя из этого уже двигаться дальше. Ну вот, и, конечно же, учитывать интересы заказчика, чтобы это не было плохо и ему, ну, чтобы не получилось так, что я как бы играю только на дизайнера и только на себя. Вот, но ну, учитываем заказчика, тоже его интересы. Но проект это такое вообще движение, да, что там будут все счастливы, если как раз таки все сойдутся в правильной вот вот последовательности и с правильными посылами. То есть очень ну да, часто верно. бывает именно ссоры возникают, да, не из-за этого, там, одного, двух, там, трех дней, там, или там, даже месяц может быть простое, из-за того, что скрывать какая-то информация, друг на другу все кидают, и в итоге никому же работать не хочется, хочется завершить. Уйти с объекта, а клиент тоже бросить эту тему и скорее въехать там с недоделками даже. Да, это как раз-таки основная проблема, когда люди э, не хотят понять друг друга. Строители не хотят понять дизайнеров, дизайнеры не хотят понять строители. Они начинают э, не, не разбираются в ситуации, начинают конфликтовать. И в итоге строители обижаются уходят, либо дизайнеры обижаются на них и снимают их. И это, честно говоря, одна из таких проблем. И вы ее подойдете да и бы то даже мнение такое всем известное дизайнеры и строители мол строители не любят дизайнеров а дизайнеры не любят строить. но это я считаю несистемные строители не любят э, дизайнеров и то же самое несистемные дизайнеры не любят строителей. Если люди нацелены на результат и готовы к нему идти и правильно мыслят, то все друг друга любят. Это и отличает счастливых людей да, от да, людей да. проблемных. Более того, вот когда у меня такие ситуации создаются, почему я говорил, это вот год назад такая ситуация была, а далее они не создаются. Мы сразу же берем, вот есть процесс производства расписанный, и мы сразу в этот процесс производства вписываем, ага, так, значит, нам нужно за 2-3 недели сообщить об этом. Она а может быть и не исправить ситуацию такой, если там Дизайнер заболела там Или у нее какие-то действительно такие ситуации сложили, Что она физически это не могла сделать Это не может исправить Но мы стараемся, например, первый этап Когда демонтаж, возведения несущей конструкции Мы начинаем работу В этот момент мы уже дизайнеру говорим Будь добра или будь добр В зависимости от того, кто дизайнер нужно уже составлять не составлять список, а уже с заказчиком уже должно быть все согласовано, либо согласуй, пожалуйста, и уже нужно даты уточнять по завозу, например, инженерной сантехники, то есть инсталляции и так далее, потому что После того, как мы э, отштукатурим стены, э, возведем межкомнатные перегородки, нам уже понадобится инженерка. А бывает так, что, допустим, дизайнер либо этим не занимается, а, ну, как бы клиент вроде как его назначил, а он вроде как и не взял деньги за комплектацию, поэтому занимается вроде как и сам, а вроде как и нет. То есть вот ты этот момент выявляешь как-то? Понимаешь, да, о чем я говорю? Да, да, конечно. Э, такие ситуации бывают, но они больше всего... Вы вот. сами, может быть, берете на себя какую-то часть, либо да. обсуждаете этот момент с клиентом, там, чтобы он дизайнер. Потому что, как я вижу, ну, как со стороны дизайнера, очень большая и частая проблема, что дизайнер не смог продать услугу авторского надзора правильно как и комплектацию, и управление, допустим, строительством. Mm -hmm. а, клиент вроде как сделал вид, что как-то там само разберется. А дизайнер вроде как не получил за это денег, и вроде как там дальше не должен участвовать. И получается, крайний кто? Либо там дизайнер, либо строитель, а клиент вроде как. Я клиент, мне никто ничего не сказал, я ничего не знаю, почему вы не делаете. Вот бывают такие ситуации, если там, да, то как ты с ними справляешься, знаешь ли ты о них и как ты расставляешь там приоритеты? Ну, знать, да, практически всегда я это знаю, потому что, когда мы подписываем договор, мы уже четко понимаем, какую ответственность каждый несет. То есть, получается, в процессе работы участвуют как минимум три элемента. Это строители, это заказчик и это дизайнер. Еще подведчики и... есть. Ну, субподрядчики, кто-то да. их должен привести, чтобы они там... Да, да, да. -да. Но это в основном да. на один из трех элементов вложится. Либо это дизайнер да. ведет, либо это строитель. Как иногда бывает э, и э, заказчик. Да. Это распределяется как раз-таки при подписании договора. Мы э, раз, ну, должны поговорить э, и разъяснить, у кого какая ответственность, ага. кто за что отвечает. Если дизайнер, допустим, ну, там, либо начинающий, вы же с разными работаете, либо там опыт у него какая-то своя структура, вы э, гибкий, да, в этом вопросе? То есть как вы подходите, э, ну, как бы начинающему, как я понимаю, ему можно подсказать, да, а опытному подстроиться? Да, двоякая ситуация. Когда я понимаю, что э, материал, например, чистовой, я сейчас про чистовой говорю материал, э, не ведет дизайнер, то я, соответственно, э, выявляю, почему он не ведет. И если ему нужна помощь, так как у меня есть опыт в этом понимании, то я могу помочь дизайнеру, соответственно, так как он мой партнер, дозаработать себе прибыль и получить новые навыки. Круто. Второе, если он не хочет этим заниматься, то у меня есть менеджер, который непосредственно занимается закупкой материалов. Мы являемся дилерами многих материалов, но ни в коем случае, если мы работаем по бизнес-классу и комплектация идет от ни в коем случае я никогда не лезу в чистовые материалы, потому что это уже нарушение субординации по отношению к своему партнеру, а это чревато расторжением ну, отношения. Ну, то есть, он там должен заработать и как бы на это рассчитывать тоже Да, получается. да. То есть, я в это стараюсь максимально... На своем зарабатываешь. Давай да. про деньги тогда. Значит, все это классно, все, что ты рассказываешь, здорово. А, наверное, там, вы супер дорогие ребята. Сколько там у вас примерно стоит? Ну, нет, не скажу, что супер супердорогие. Взять... Расскажи сначала, давай, перед стоимостью, расскажи о людях, да, которые у тебя работают. Что за там, люди, профессионалы, команды. Да, у меня так же, как и производственная система построена, также у меня построена ну, как система мастеров, это конвейерная система. То есть у меня каждый мастер, то есть у меня группа мастеров, большая бригада, которая состоит из узкопрофильных мастеров. То есть демонтаж, возведение, ненесущие конструкции, это делают одни ребята. Да? Потом штукатурку, либо гипсовые стены из гипсокартона, это делают то другие. То есть люди. не одна бригада на объект, а именно этапами. Получается. Да, да. То есть плиточник делает плитку, электрик-электрику, сантехник-сантехнику. И это люди, которые занимаются непосредственно только этим вопросом. И им легче концентрироваться на своей работе, и они, соответственно, больше получают опыта, скиллов своих, и тем самым становятся более опытными. И это очень выгодно тем, что контролируя каждый, каждого такого мастера и каждый входной его дату входную, и его входную работу и выход, то ты можешь контролировать четко работу, понимая, что мастер сделает ее грамотно, ввиду того, что он именно профессионал, а не универсал, который делает все полностью. Потому что времена универсалов уже давным-давно ушли. Хоть и сейчас есть организации, скорее всего, это больше эконом, которые работают. Либо это супер... Даже, мне кажется, не кажется, а в VIP-ах там тоже все делается по частям. Ну, это то, к чему идет рынок, когда узкопрофильный специалист, профессионал да, делает хорошую свою работу. С чем сталкиваются в основном люди, которые там пытаются сэкономить? Тем, что им называют минимальную стоимость, самую минимальную какую-то, чтобы просто зайти на объект. Вот да. они готовы, не знают… вот этом на доп.работах догоняются. Да, ему, они думают, что их там обманывают, да, что вот это вот там, то, что ты вот показываешь, рассказываешь, да, вот у тебя там таблица понятная, да, вот еще у тебя еще график, то есть эта таблица обоснована, насколько я понял, у тебя еще дополнительный график, где можно углубиться в каждую таблицу да. и посчитать. А им говорят общая сумма, как я очень люблю, когда говорят «под ключ», говорят «у нас все под ключ», говорят «а что туда входит?» Ну все входит, то есть в том выясняется, что это и это не входит, а что тогда оно было. Вот и возникает вопрос там, со стоимостью. А то, что ты говоришь, чтобы качество соблюдать абсолютно точно, вот узкокройный специалист лучше. Но это и требует и денег. Давай вернемся к деньгам. Mm -hmm. Что у тебя по финансам, то есть какие твои проекты, да? Если нас сейчас смотрят дизайнеры, как им можно с тобой посотрудничать? То есть кого ты берешь в работу? Я так понимаю, что ты тоже как бы избирательно с таким подходом в клиентах, да, то есть с определенным подходом должны быть. И что это за объекты могут быть и какая у тебя стоимость, чтобы они могли предлагать тебя или твои услуги клиентам, если интересно. Да, как и говорил, я работаю я, получается, с бизнес-классом. Объекты, которые непосредственно имеют качественный, четкий, прорисованный дизайн-проект, угу. это не какой-нибудь там проект, который, скажем так, на руках собранный за 500-1000 рублей. Ну вот, мы бывают. понимаем примерно, да, о чем речь, примерно так, такие проекты. Да, это детально прорисованный проект, который, в котором понятно, что нужно делать. Но есть такие проекты, даже бизнес класса которые, скажем так, не имеют пирогов, к примеру, да, не имеют там осей. Вот. И тем самым мы можем также дизайнерам, которые не имеют такого опыта, но у них, в принципе, хорошая структура построения дизайна, да, мы можем без проблем подсказать, как прорисовывать это. То есть, условно, не эскизник а, может быть то есть, достаточно проработанный проект с материалами, с мебелью. Понятно, да, что, где, как. Но если там узлов нет, то вы, как опытный специалист, можете там сами посчитать высоту стяжки, да, да, примыкания, да, пироги сделать. и так далее, и как примыкание как они это мы есть, все получается, знаем. Получается, вы и для опытных подходите, к те, кто вообще все прочерчивает до последнего там гвоздика, так и для начинающих, кто эскиз не делает. Да, верно, потому что и то и информации, и в той, и в той области обладаем. Угу. Ну то есть в основном мы обладаем информацией для, где все прорисовано, и поэтому нам легко подсказать тем дизайнерам, которые не имеют опыта. Вот Еще один такой момент я спрошу, я до да, состоятельных сталкиваюсь, но ну, тоже работаю постоянно, да, то есть есть разные категории ребят, да? те, кто делали что-то из своего опыта, да, и вот сами делают, и потом говорят, вот так правильно, я там 20 лет так делал. Вот, и есть вот то, что я очень люблю, то, что всегда спрашиваю, что, типа, ребята, перед тем, как делать, покажите, пожалуйста, там, примеры, образец, как это будет сделано. Расскажите технологию. Угу. Для чего это мне нужно? Для того, чтобы, ну, быть уверенным, что получится все, как я задумал. Вы согласовываете ваши решения, ваши идеи, там, с автором? Да, конечно, полностью. Каждый этап всегда у нас соответственно, идет начинается с изучением того технического чертежа, который привязан к этому этапу. Вот Помимо, в начале мы, конечно, изучаем весь проект, потом каждый этап. Вы изучили, посмотрели, или у вас возникли какие-то вопросы, как что делать? Либо Прежде, изучили... чем приступить к работе, мы обязательно созвонимся. И если у нас есть понимание, что данный вопрос можно сделать более современно и более удобно, не изменяя саму, конечно же, концепцию дизайна, да, вот, и не трогая там чистовых покрытий. И экономично говорим... тоже, кстати. Да, очень да важно, и экономично. Что? Это мы сейчас говорим про какие-то узлы и так далее. Мы обязательно звоним э, э, дизайнеру, э, говорим, об этом, ему, предлаг... да, говорим об этой ситуации, говорим об идее. И, соответственно, ждем, когда либо он сразу какое-то решение. Как правило, в 90% случаев дизайнер сразу принимает решение, говорит спасибо Рустам, там, спроси... спасибо Сергей, Валера, ну, ребята мои, вот, спасибо за то, что предложили, да, давайте делать так. Yeah. Потому что действительно бывают такие моменты, когда, к примеру, не многие, а вот бывают такие дизайнеры, которые... Ввиду, может быть, своей неопытности или непонимания этого процесса, например, у нас есть трансформаторы для светодиодных лент, да. Они э, по старинке вытягивают их э, где-то вот в одном помещении. Более того, они могут вообще про них ничего не сделать, даже. Их. Ну да, либо это не сделать. Вот. А, Но не... дизайн при этом хорошо нарисовал. Да, Все согласовал, да, классно, вообще... клиенту понравилось. Да, да, да. Все классно. Основные элементы, да. А вот если детализацию углубляться, то нет. И я, соответственно, звоню, к примеру, и говорю там. Лен, привет, у нас такая ситуация, давай, слушай, мы в стоимость тех черновых материалов, сумма, которая нам была выделена, мы, соответственно, докупим провода на 50 метров больше, вот, и все трансформаторы выведем в одно место, там, где будет основной силовой щиток. Твоя задача, единственное, только помочь нам понять, где будет слаботочный щит, чтобы он не мешал основной концепции дизайна. Объясняю ей, что э, мы можем вывести все провода вот кучу, все в одну да? да, кучу, подсоединить все трансформаторы. Обычно всегда этот шкаф прячется, да, если нет какой-то там э, кладовой, гардеробной и так далее. И потом все трансформаторы в одном месте. И в случае, если трансформатор перегорит, либо нужно будет что-то добавлять и так далее, мы всегда можем без проблем открыть этот слаботочный щит, взять нужный трансформатор, заменить его и так Это я как пример одного из моментов, которые... И вот так, в принципе, с теми дизайнерами, которые не понимают таких детализаций, мы объясняем детально, рассказываем, подсказываем, чтобы на будущее и они, если захотят, чтобы они в своих дизайнах это вносили. Ну или как минимум они будут знать, что можем в дизайн не вносить, но Рустам это точно сделает так. Да, дизайнерам рекомендации, кто не хочет в этом разбираться, то есть условно обязан или не обязан, часто возникает да. вопрос, как хотите, хотите детально прорабатывать, можно прорабатывать, хотите не разбираться, тогда просто пометку делайте, что согласовать место размещения уже на авторском надзоре, там со строителями, допустим, все, так тоже можно сделать, это тоже будет с грамотными строителями да. работать. да. Расскажи тогда по стоимости все-таки, да, сколько у тебя стоит? Как можно к тебе обратиться, если вот люди сейчас смотрят нас, им это понравилось? Во-первых, какое твое предложение да, для дизайнеров? То есть, я так понимаю, вы сначала знакомитесь, но повод для знакомства какой-то должен быть. Как с тобой там, начать взаимодействовать, работать? Сколько стоит твоя работа? В среднем, опять же, да, понятно, что там все считается, но в среднем, как понять? И как тебе, кому написать, обратиться? Так, ну, здесь все очень просто. Первое, это, конечно же, нужно пройти небольшой тест-драйв. Для того, что если меня вообще ну, не знает а, дизайн, но увидел только что это видео и хочет со мной познакомиться. Твои работы, да, кстати, можно посмотреть где-то. А, Мои работы, да, можно посмотреть. У меня есть портфолио в Instagram. Ссылочку поставим. А, ссылочку обязательно прикрепим. А, потом а, есть небольшой тест-драйв, который можно пройти. Это по формированию расчета стоимости за, за 2 часа. Это может быть любой проект, это проект, может быть, даже который уже сделан, реализован. Факт того, что этим тест-драйвом мы с вами вместе сможем познакомиться, как минимум. И я вам дам уже какую-то определенную ценность. Это конкретно просчитанный проект с суммами, с цифрами, чтобы у вас уже было более конкретное понимание, как я работаю, соответственно, и в каких объемах и бюджетах. Окей, okay. какая механика, что я должен сделать? Прислать тебе проект. Да, прислать ко мне. Пояснения какие-то, созвониться, да, сказать, что вот я там дизайнер, допустим, веду проект, хочу с тобой познакомиться. Вот у меня проект такой-то, да. Либо свежий, который сейчас делается, либо я там свежий еще не готов. Беру предыдущий. Давай попробуем повзаимодействовать, начать. Ну да, это два основных шага. Это получается, первый позвонить ко мне. Номер также будет указан. Потом получается прислать проект. Я считаю присылая проект мы опять созваниваемся более детально все обсуждаем соответственно после этого если да то встречаемся более детально общаемся хорошо либо по этой смете либо по какому-то сколько проекту, стоит который... денег Значит, сами работы у меня от 25 тысяч рублей. Москва, Московская э, область. Москва, Московская область, да. 25 тысяч это бизнес там, класса уровня с отделкой, да, получается. Да, подключен. полностью от новостройки, условно говоря, до полной реализации проекта. Зарабатывайте, вы получаете ца на том, что у вас хорошие специалисты по конвейеру идут. Качество хорошего переделывать не нужно. У вас заработок на контроле как раз-таки взаимодействия. Да, агентские контроль. выплачиваете дизайнеру, как ему позволить? Безусловно, агентские вознаграждения мы всегда выплачиваем, это 10% от стоимости работ. Uh -huh. То есть та стоимость работ, которая будет в первичном расчете указываться, это 10% от нее будет уходить, соответственно, дизайн, То есть из этих 25 тысяч тысячи за квадратный метр уходит дизайнеру. Тогда... Еще такой вопрос, да, в завершении, что ты бы мог посоветовать дизайнерам, ну скажу, скажем так, чтобы у них что там, шли проекты, чтобы у них там все получилось, какие пожелания, рекомендации для правильного взаимодействия со строителями, с клиентами? Ну, в первую очередь, это, конечно же, повышать свои навыки, систематизировать процессы, работать над собой, над своей командой, Общение, вот я заметил, ты всегда говорил, что у тебя ключевое, вот, то, что я сейчас с тобой общаюсь, у тебя именно с кооперацией и взаимодействием между собой, правильное общение, понимание друг друга. Ну да, это очень важно, потому что вся наша, это то, жизнь, что я почувствовал. Да, вся наша жизнь в социуме, это соприкосновение с разными людьми, как в работе, так и вне работы. Поэтому этот навык общения, он максимально должен быть прокачан и прокачиваться постоянно, для того, чтобы как раз-таки избежать моментов, в которых... Даже разойтись можно аккуратно и без каких-то ущербов для обеих сторон. Основа, конечно же, это взаимопонимание, коммуникация. А далее уже системность в своих действиях, системность в команде. Наверное, я желаю только этого. Будьте системными, будьте постоянными учениками, и все получится. Отлично. Спасибо большое за интервью. Да, а, пожалуйста, Все, кто смыслов, нас смотрит, да, обращайтесь. Спасибо, как минимум по можно посмотреть на то, что делает Рустам, посмотреть, воспользоваться вот этим тест-драйвом по смете, то, что вот мы тоже, кстати, сделали, да, интересный получается расчет, как бы сделан по проекту и очень точное попадание там в пределах 10-15% там с учетом даже там, прогноза повышения цен. Спасибо за встречу и увидимся в следующем видео, если вам понравилось это видео, пишите в комментариях, обращайтесь к Рустаму и делайте отличный проект, делайте счастливыми себя и клиентов.